Всем привет! Сегодня в рубрике ⁇ Коротко и ясно ⁇ я постараюсь ответить на очень важный, сегодня волнующий всех вопрос. Что же такое иммуномодуляторы? И где их взять? На сегодняшний день даже врачи уже не понимают, а что называть иммуномодуляторы? Ибо слово ⁇ иммуномодулятор ⁇ означает иммунореаниматор или иммуновосстановитель. И в настоящее время сейчас действительно продуктов, которые влияют на иммунитет, очень много. Но вы должны понимать, что иммунитет это очень сложная цепочка самых разнообразных биохимических, а может даже и биофизических каких-то процессов. Чаще всего люди понимают какие-то иммуностимуляторы, влияющие на какой-то отдельный или группу процессов, но ни в коем случае на весь иммунитет в целом. Вы спросите, Виктор, а что нет иммуномодуляторов? Я считаю, есть. Но эти иммуномодуляторы, они, во-первых, натуральные. Второе, они точно не из растительного сырья. Вы спросите, откуда? Вспоминайте. Рождается ребенок. Появляется у мамы что? Еще не молоко, молозиво. Прозрачная густая жидкость, но в ней как раз... Находится огромная концентрация молекул, природой созданная. Мы их называем пептидные молекулы. Их называют еще трансферные пептиды или информационные молекулы об иммунитете. Для того, чтобы настроить вот этого младенца, его иммунитет на жизнь вот в этой агрессивной внешней среде. Точно так же такие пептидные комплексы есть в яичном желтке, в викре рыб. Сегодня мы используем пептиды из муравья, и самое интересное, даже единственное растение, гриб, которое получило свои пептиды из гусеницы, называется кордицепс, имеет самые маленькие пептидные молекулы. Почему я говорю маленькие? Потому что из молозива коров, из молока. 44 аминокислоты, но активность, активность киллеров повышается на 103%, а это очень сильно. По сравнению с травами, хиноцеей, кошачьим когтем, грибы шитаки, метаки, там где 10, 15, 20, 40%, здесь 103%. Мощно. Еще 15 лет назад это доказал институт иммунологии в Москве. А вот из яичного желтка уже 18 аминокислот, но активность киллеров повышается в 3 раза, 300%. Из муравья 3 аминокислоты, но активность киллеров около 1000%. А из кардицепса, где 2 аминокислотные молекулы, никто не знает до сих пор и не может посчитать, потому что очень быстро восстанавливается иммунитет. Так в чем же хитрость этих, этих природных факторов? они не стимулируют иммунитет. Они являются сигнальными молекулами, именно отражающими информацию о всем иммунитете. Как природа его создала. И вот только эти молекулы можно назвать сегодня иммуномодулирующими. И я понимаю, что для этих продуктов и не нужно клиническое испытание, потому что это еда, проверенная веками. Другое дело, что мы сейчас не используем, ну, сырого молозива или парного молока, или не пьем сырых яиц, а тем более и кробы с консервантом мы уже сто лет не ели. Мы сейчас можем позволить себе только эти продукты уже в нановиде. Эти технологии называются дробление или полудробление клеточной мембраны, когда можно сломать оболочку, достать оттуда содержимое, сконцентрировать. То, что нам нужно, именно пептидные комплексы, и дать в большой концентрации, ну скажем, в капсулах или в лексирах. Сегодня я понимаю, что весь бизнес, индустрии здоровья будет крутиться вокруг вот этих пептидных комплексов. И кто сумеет получить более качественный, более концентрированный продукт из самых маленьких молекул пептидных, тот получит самый лучший эффект по самым серьезным заболеваниям. Сегодня мы уже говорим о том, что можно остановить и попереть вспять сахарный диабет, может даже у детей первого типа. Мы сегодня говорим, что можно остановить, если дадим высокие концентрации, особенно маленькие пептидные комплексы, даже онкологию четвертой стадии. Сейчас я не шучу. И если вы в это не верите, ну я бы хотел, чтобы вы ну, зашли на наш сайт, Посмотрели наши наблюдения, мы их называем клинические наблюдения. Посмотрите отзывы тех людей с их телефонами, которые уже получили результат по самым тяжелым заболеваниям. И это все не фантастика, даже больше вам скажу. Сегодня ученые предполагают, что именно пептидные комплексы, да, неважно, из молоза, из яичного желтка, с кардицепса, препятствуют уменьшению телосомы. А это такой хвостик, который отвечает за наше долгожительство. Чем он короче, тем осталось нам меньше жить. И вот когда мы употребляем эти продукты, то телосома не уменьшается. А это значит, что мы можем продлить свою жизнь, вернуть свою молодость. И мы это видим в клинических своих наблюдениях. Когда мы даже онкологическим больным назначаем эти продукты, они омолаживаются. И когда мы видим омоложение, мы точно знаем, что мы на правильном пути. И тогда у нас есть шансы остановить это грозное заболевание. И еще один момент. Сегодня рискну предположить, что эти пептидные комплексы являются уже готовыми кирпичами или строительным материалом для наших собственных, собственных стволовых клеток. Может даже не дифференцированных. Вот один ученый мне сейчас подал такую идею, что чем меньше молекула, тем выше вибрация. Чем выше вибрация, тем идет настройка больше именно стволовых клеток, не дифференцированных, с которых потом формируются нормальные наши тканевые клетки, а с них уже ткани и органы. Вот вам весь процесс самовосстановления, самоизлечения, который зарыт в нашем организме. Если пришла беда, Пришел коронавирус. Чего его бояться? Если вы дали в начале заболеваний, вы оборвали буквально в один день. Если уже болезнь развелась 3 дня, 5 дней, попейте хорошие дозировки 5-6 капсул, 2-3-5 флакончиков в день. Не жалейте! Здесь деньги не важно. Но вы оборвете это заболевание и болезнь не будет развиваться. И я сегодня свидетель тому, что именно сейчас пришло время об этом говорить, когда всех напугали, когда сказали, что страшная болезнь, спасу нет. Есть спас. Это наш иммунитет. Но дайте ему то, что он хочет. Я не отрицаю современные достижения медицины, но надо понимать, что мы не боги, мы не можем создать лекарство, которое может реанимировать иммунитет. Именно эти пептидные комплексы и являются реаниматорами или иммуномодуляторами или восстановителями иммунитета. Вот и все, о чем бы я хотел сказать. Ну а если вам понравилась информация, ставьте лайки, пишите в директ, Задавайте вопросы, а мы вам подскажем и поделимся личным опытом, что мы используем, чем мы кормим своих детей и внуков. Сегодня мы готовы поделиться своими результатами, подсказать именно конкретно, что и в каких дозировках мы используем при тех или других заболеваниях. Но самое главное, что отдайте нам результат. Нам сегодня нужны ваши результаты. Всем пока-пока.